Мы со своей заведующей решаем проблемы. Ой, Обращаемся в больницу уже на протяжении, наверное, месяцев в трех. То есть единственное лечение это масляный миокльм. Вы гарантируете, что инвалид будет обслужен? Конечно, гарантирую. Соответственно, законодательство. полностью будет обслужен, никаких проблем не будет инвалидом. Права его не будут нарушить. Договорились? Договорились. Я выхожу за территорию, включая камеру. Без проблем. Благодарствую. Подъезжаешь, вот место для инвалидов, которые постоянно заняты. Должны, по идее, санитаров выделить. Мы уже устали воевать. Ужимай кнопочку. Не, знаю. не нажимайте, говорит. Аппараты не работают. Почему женщина вынуждена обращаться к журналисту? Второй раз за сегодняшний день приезжает. Инвалид первой группы, он не может передвигаться. Как ей доставлять? Она замучилась. Почему по-человечески нельзя было вообще поговорить с женщиной? Даже принимать не хотите? Вам не стыдно занимать такую должность? Это вы пытаетесь избежать ответы на вопрос. И все равно отвечаете. Выделяйте санитар Вот это, да, коляска? А кто главврач? Слепов или Слепов? Слепов. слепов Максим Николаевич. А это медицинская маска? Почему не написано, что это медицинская маска? Вам нельзя. А я не захожу. Как вы, заведующую не знаете? Нет, мы не знаем. нас же... много не Не, а я вас понимаете? много не снимаю. Я произвожу видеофиксацию. Я снимался. Нет, согласна. Вы... Мы со своей заведующей решаем проблемы. Я с этой ситуацией столкнулась в первый раз. За 16 лет к вам впервые приехал инвалид? У меня инвалиды без предупреждения не приезжают. У инвалидов большая проблема со здоровьем. И никто ей не хочет заниматься. Если я... типа, бы это был инвалид с моего участка... Я... Ну мы же не будем переписывать инвалиды с Нет. участка на участок, Нет, чтобы решить проблему. Ну тогда давайте действовать. Давайте. Человек уже давайте. минут 20 сидит в машине. Я сейчас выйду в белом халате и скажу, что я Дед Мороз, ты поверишь? Как ты знаешь, тебе максимум 10 лет. Так, ну а как по-другому? По-другому не получается. С видео-то, конечно, никаких проблем. А подставки для ног нету да что, -то? что -то нету? Потеряли? Я... Наконец-то покаталась! Вот так бы сразу. Улучшение в три раза, да? Вместо одной мази назначили три. Да. Замечательно. Вы первый раз увидели, ужаснулись. А я каждый день это вижу. Каждый день. Всем привет, едем на студенческую 18, это больница, поступило сведение, что инвалида первой группы не пускают в больницу, хирурги отказываются принимать, подъездных путей для колясочников нету, то есть попасть в больницу невозможно и постоянно какие-то проблемы с приемами. Едем туда, будем выяснять, что случилось. Что происходит вообще? Ну что происходит? Сестра инвалид первой группы, инвалид детства, детский церебральный паралич. Я Крылова Татьяна. Родная ее сестра младшая. И вот когда родилась, Алена уже такой была. Причина ее заболевания, это когда родители переехали сюда, в Сургут, переехали с большой земли, Увалены, она еще была тогда очень маленькая, от перемены климата очень долго держалась температура. Врачи пытались выяснить, что, как, из-за чего, делали кучу анализов, по итогу ей сделали пункцию, проверяли там спиной мозг, в общем, что-то это, и задели центральный нерв. Ее парализовало полностью, то есть маме на руки ее отдали, у нее ни руки, ни ноги вообще не шевелились, не нет. И сколько ну, она маленькая совсем была, там, может, годика-два целый. Я точно вот не знаю, какой возраст, но, знаешь, совсем маленькая она была. После этого они прошли вот с отцом как бы кучу всяких санаториев, центров реабилитации, поставили ее немножко на ноги, заставляли ходить или тем, что э, покупали трехколесный велосипед, привязывали ножки к педалькам и катали, то есть заставляли ноги разрабатывать. Сейчас в чем проблема? Сейчас она ходит, но ходит очень плохо. То есть получали мы когда ИПР, индивидуальную программу реабилитации, даже там прописано, что она э, ходит, но очень плохо, то есть с нарушениями. И ей выделили коляски то есть по идее она как бы колясочная, Угу. Дома она перемещается, но даже по дому с поддержкой, то есть очень тяжело. Нет, мы а обращаемся... сейчас, сейчас, сейчас, вот в сейчас в больнице в чем? Сейчас вот мы обращаемся в больницу. Получается, за счет того, что она мало двигается, она постоянно сидит либо лежит, а у нее начались пролежни. Угу. Очень сильные там гематомы, образования. И, естественно, они очень сильно чешутся, то есть она их раздирает просто в кровь. Обращаемся в больницу уже на протяжении, наверное, месяцев трех, вот в эту поликлинику. Вторая ее проблема, у нее понижен гемоглобин, то есть не хватает железа в организме. Это по месту прописки, да? По месту прописки, и терапевтов на дом вызывали, и туда уже по месту ездим, анализы эти сдаем. То приедут домой, то неделю ждешь, не дождешься, что они приезжают, забывают, или там заявки какие-то не оформляют. И а, сейчас уже вот, получается, в прошлую пятницу, не, не в эту вот прошедшую, а поза прошлую, то есть неделю назад, опять же вызвали терапевта на дом. Я разговариваю, терапевт приходит, наша участковая, и объясняю опять же ситуацию, что говорю, вот вы что-то решите уже, то есть вот они нам назначают, можете. Масливомиколью. Вот, масливомиколью. То есть, единственное лечение – это масливомиколь? коль, Вот эти расчесы, чтобы они заживали. Я объясняю, что у нее внутренняя гематома. Я показываю ей, то есть, вот что вот что с этим делать. А на стационар не, нет? Вы требовали ну, на стационаре? стационар ее, во-первых, если положит, то положит одну. Она нуждается в постоянном постороннем уходе с опекуном. Нереально ее положить. Сама она там не будет лежать. Она просто устроит дикую истерику. Она будет кричать и прочее. Она не дастся, не ничего. ничего. И ладно стационар, я говорю, вы хотя бы вот ну, чтобы хирург осмотрел, назначил что-то посерьезнее, то есть не ли вам чтобы убрать вот допустим компрессы какие-то там, массажи, я не знаю, ну что-то же можно какое-то лечение назначить. На что мне терапевт сказал: хорошо, вот я сделаю заявку во вторник, к вам придет хирург. Ждем во вторника. Во вторник получается к нам приезжает медицинский работник, молча берет кровь из вены, уезжает. Я спрашиваю, что, а как хирург-то придет? Не знаю, ждите, ждем. Неделя прошла, вот со вторника у нее взяли анализы, и тишина, вот полнейшая тишина, то есть ни звонка, ни хирурга, естественно. А мы ты сама звонила? звонила? в регистратуру, узнавайте у терапевта, делайте опять заявку или еще что-то. Терапевт наша пока ведет прием на вызывание ездит, то есть может приехать только дежурный терапевт, который опять же ничего не ответит. Сегодня мы решили сами туда поехать. С горем пополам посадил Алену в машину, приезжаем туда. Получается, вот у них там место. ну, Сейчас я все это видите, то есть там вот подъезжаешь, вот место для инвалидов, которые постоянно заняты. Кое-как я туда доехала. Алену из машины мне самой не вытащить, полноценно ее не довести. Я бегу туда, обращаюсь, что мне нужна коляска. То есть, ну есть такая у них услуга, они обязаны вот там ее доставить до кабинета. Захожу туда, мне объясняют, что у нас вот ремонт крыльца, что коляску-то мы можем дать, но без мужской силы нам ее не поднять, то есть там ступе по ступенькам в этой коляске. Но мы, они должны, мы не должны, знаем, что делать. Должны, по идее, санитаров выделить. Мы не знаем, что делать. Вот просто разводят руками бегают из угла в угол, что не могут А ты поднять. требовала врача вызвать и так далее? Я пошла опять же наверх к, там, старше, к старшей медсестре. Меня направили. Объясняю старшей медсестре ситуацию. Она говорит, идите узнавайте у хирургов, почему не пришли, иду к хирургам, захожу в кабинет, говорю, у вас должен быть журнал заявки, вообще делали ли эту заявку на вызов как бы, хирурга это. Мне хирург объясняет, у нас вообще, говорит, сейчас мы выезды не, не совершаем, потому что по ковиду у нас забрали служебную машину, а без служебной машины мы не имеем права выезжать по домам, то есть вообще никакого журнала у них даже близко нету. Вот так мне ответил хирург. И вот после этого я уже не стала дальше бегать по кабинетам, приехала вот. Вам обратилась, потому что уже устали воевать, уже уже ну, не воевать, ну грубо говоря, уже не знаешь куда бежать. Задаю вопрос, говорю, можем ли мы обратиться, допустим, в травматологию? То есть в травматологии все равно есть лежачие больные, там также есть хирурги, которые могут осмотреть, которые могут это. Мне сказали нет, это вот по месту прописки вы должны вот как-то решать это с терапевтом или еще с кем-то. Ну, как это все решать, кому бежать? Я честно, я не понимаю. Я говорю, я уже привезла. Вот вы должны ее, по идее, осмотреть здесь, сейчас. То есть помочь мне ее доставить, осмотреть, назначить лечение. Почему такое отношение? То есть я должна на себе таскать инвалида и мыкаться из кабинета в кабинет, выясняя, где и что, и куда. Получается, Елену... Елена сидела в машине, ты бегала по, да. Это, по... по больнице, Да. да. А никто не вышел, ни санитары, ни коляску, ничего не предоставили. Нет. Ну, едем выяснять. Ну ничего подъехал, не болит. Так, Елена, оставляешь, да, а в раз машине? Раз, потому что мы еду с мы не кладут. Ну место нашли, а вот этих ребят пускай, пускай совесть заезд и. Так, и что? Вот это здание, да? Это вот инвалидный подъем, да, для инвалидов. Он находится в стадии ремонта. А если сюда вот заехать, да? А этот ход вообще закрыт, да, получается? А, а там не оборудовано ничего, да? Пандуса нет. Тоже пандус там получается под был У нас Здравствуйте. Предоставьте, пожалуйста, маску. Нету. Это средства индивидуальной защиты? Ну, не похоже. А есть сертификат соответствия? А что вы хотите? Здравствуйте. Мы а, приехали... А это вам надо было... на а да, не надо. Девушки, мы приехали с инвалидом первой группы. Нам нужна инвалидная коляска. Я ничего не знаю. Санитары. К кому обратиться? В регистратуру? Вот я же как можно. Пойдем в регистратуру. Нажимать кнопочку. Как-то не надо. Здравствуйте. Подождите минутку, пожалуйста. Ждем. Не нажимайте, говорит. Аппараты не работают. завис корзина работает а вот терминал записи нет расписание снимаю а вот что-то запускается А вот здесь, вроде как, биометрию снимает, Тут какой-то датчик. Что? Ты громко говори, ты же под запись идет. Сколько времени прошло? я дед. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. А, Татьяна, прокомментируй, пожалуйста, что происходит. У меня девочка, вот, самая старшая, у, -у, у дворит первой группы. Так. Да. Мы, уже неделю, ждем дома Хермига. Да. вот терапевр. я хочу сказать что снимать вы меня можете с моего согласия. Значит, я сниматься. Нет, согласна. Вы должны я слушаю, конечно, обязательно, что смогу, чем могу помочь, но против видеосъемки я категорически. Ну какие проблемы? А Берите, пожалуйста. Я журналист, имею право в общественных местах снимать видео. согласия. Антон Николаевич Булгаков, СМИ, Камчатский регион. Вот мое удостоверение. Нет, какие проблемы? Вот отсюда и же можно чуть -чуть помочь. Чуть-чуть и... подальше. Так, слушаю Давайте. Мы можем попасть в поле. Мы вызывали на терапевту. Пришла наша участвовая. А, пришла в Свет Победы. Да. Угу. А, пришла наша участвовая угу. терапевтка, Потому что во вторник нам придет хирург. Угу. А, во вторник нам по итогу пришли. Взяли кровь. Да. А, а, и, и вот уже сколько неделя прошла. Мы ни звонка не дождались. Ничего. Я сама звонила. Что мне сказали? Вы на По итогу вот сегодня понедельник, да. мы приехали с ней сюда, в надежде да. опять же попасть к химии, а, в машине. Она сама а, у у вас очень плохо ходит, правда? я обратилась за коляской. Да. У вас ну, ремонт? Они не могут помочь ее сюда даже доставить. Но ну, видите, единственное, что пандус сейчас не работает. Выделяйте да. санитара. Вот что я могу одна она взрослая девушка, и представьте если я себе, мол, коляска вот здесь. А мы, ребятам, поможем! Я же вам предлагала, что у вас есть коляска? Вы мне сказали, что у вас ремонт, вы обратились к стол Нет, видите, отсюда вы... можно! Коля, со мной еще мужик стоял, я ж ему Он мне сказал, что нет. Может, Давайте не поделок! Предоставьте, а пожалуйста, коляску. Ему, вот, пожалуйста, коляску. Ему, вот, пожалуйста, коляска уже есть, вот какие проблемы, вот коляска, пожалуйста, все берут кому, что надо. А кто может помочь? Мощь, он придет сейчас, значит, возник потом поможет. Зай, Помогите, раз, пожалуйста. Помогли. Помогает? Почему? Так что тоже не говорить. помогали Это, вот, это, это на только дорогу. Давай, вот знаете, вот, да, не знаю. Я... Хирурги вообще на вызов не приезжают. Почему а, не я не заявляют? Это... Есть заведующий хирург, я просто исполняющая обязанности сегодня, дежурного администратора, Сейчас я поднимусь к нему и уточню все. Минуты через три спущусь, я вам спою. Значит, вы пацан применяете. А вот сейчас уточню с хирургами все. Ждем вас. Подождите. с видео-то, конечно, никаких проблем. Объясните я три кабинета, сбежала и толку можно. Татьяна, не стесняйся говорить громко, ты благое дело делаешь, что ты стесняешься? А? наверное, такой, Говори, пожалуйста, громко. Хорошо, буду стараться. Потому что звук очень важен. Вот это, да, коляска? А кто главврач? Слепов... Слепов или Слепов? Слепов. Слепов Максим Николаевич. А вот контакты. Медицинская маска? А почему не написано, что это медицинская маска? М? И что это средство индивидуальной защиты или масло? Не знаю, спросите, у меня ничего не сказано. Ага, не знаете, да? Я Смотри, какой значок рентгена, прикольный. Сижу. Там просто пандус. А как у вас сейчас инвалиды-то добираются? Сами? А? Инвалиды как добираются до вас? Ну, вот так я мы помогли пришли. Одни А лестницу как они проходят? Там специально место сделали. Я же ей прогадала, не знаю, что там. она нас Ну. Это вы, это вы сейчас под видео предлагаете? От... нет, вот она живая, сидит, что я под видео? Я ничего не выдвигаю. Это вообще не от зависимое. Я вообще здесь не включу. Получается, на время ремонта инвалиды вот так вот постоянно вынуждены просить помощи, коляски искать санитарах. Кому-то предоставляют, кому-то нет, даже да? Да что ремонт? Еще вот мы с ней проходили, буквально пару месяцев назад проходили фурнитурография. До кабинета, то есть мы также можем там поднять ее на коляску, прочее довести. Чтобы снять пирографию, она не может заряжать дыхание сама, то есть ну, не, не стоит полноценно. Пытаются сделать, не получается. Отправляют в другой кабинет, где ее ложат уже получается и делают снимок лежа. И вот поднять ее даже вот на вот это вот место, где она должна лечь, это все только на мне. Вот ни разу в жизни, сколько мы приходим, помощи не предложили. А сколько раз вы сюда ходили? Всю жизнь. С 2001 ну, года мы ходим в эту полюбию. 10, 20, 100. С 2001 года Сколько выходим, всего посещений было? Раз в год стабильно в флюорографию. А, периодически посещаем терапевта. Раз 30-40 вы здесь были? И ни разу вам не... Флюорографию вот каждый год проходим. Каждый год. Коляску вам сколько раз предлагали за это время? Предлагать ни разу. Вот если сама обращалась, то давали. То есть коляску давали. А санитаров сколько раз выделили? А как, ты сама затаскивала, что А мужчины, которые вокруг были, никто не помогал? Вот мы ее до кабинета доводим, получается, на коляске, там мы ее здесь положить на Они не опускаются. Чем что интересно? У них не приспособлены вот эти вот аппараты, которые рентген делают, и кушать врачи. Она не опускается низко, а она сама залезть может. То есть мне приходится ее просто поднимать и ложить. А вот женщина выходила, как ее зовут? Имя отчество. Которая? Ну вот, в белом халате. Я не знаю, а мы ее Ну как, вы не знаете? Нет, мы не знаем. Имя, отчество скажите. Я же не прошу фамилию. Не было мне ничего. Было? Не было. Я снимался, нет, согласна. Ну сейчас может выйдет-будет, но на видео-то зафиксировано, что не было. У вас, кстати, тоже нет никаких быджей. В нас много не снимайте, вон туда снимаете. Нет, я вас много не снимаю. Я произвожу видеофиксацию. Это получается, мне сейчас неизвестно, кто забрал документы и ушел. А она твой паспорт забрала? Алнин паспорт. А зачем ты отдала? Так она сказала в хирургу, пойду договаривать. В смысле договариваться? Без тебя? Да. А зачем ты документы отдала? Она Она представилась имеющие обязанности. И что? Я сейчас выйду в белом халате, скажу, что я Дед Мороз, ты поверишь? Да. Ну, значит, вот ты, ты, я... ты, значит тебе максимум 10 лет. Ты зачем паспорт отдала? Ты что? Сейчас там какую нибудь я не знаю, что чем... че, тобой? сказать. Представилась. Где она представилась? Ни фамилии, ни имени, ни отчества, ничего на не представилась. Ни документов, ничего она мне не показала. Ты что, че, незнакомому человеку в маске, в белом халате отдаешься документам? Она же паспорт вытащила. А, это дальше паспорт? Нет, это инвалида, первая группа. Так, я паспорт отдаю в сохранности. Значит, хирурги на приеме сейчас есть. Вопрос, сколько, сколько она весит, можем мы ее перегрузить или нет. Ну, кого-то попросим, конечно. Маски, я уже проходил. А, принять-то не примут. Я сейчас позвонила заведующему второму терапевтическому терапевтическим отделением, куда вы относитесь. Мовчан Виталий Анатольевич. Они были сейчас на общей планерке, он уже едет сюда. Так что это может ну, буквально минут 5, он на машине 7. Так что он сюда сейчас прибудет. Ждем доктора? Он не доктор, он заведующий отделением а... будет, чисто административное лицо. А... Я а будьте добры, представьте, пожалуйста. А Моя фамилия Шанбасова, я и терапевт. 42-го участка, ага. 3 терапия. А заведующего как зовут, который едет? Виталий Викторович Маша. Нет, Виталий Макшанов. А. Угу. Ну, ждем, ждем заведующего, и что дальше? Нет, мы можем выкатить коляску и попытаться поднять ее по лестнице. А куда? Ну, вы, вы готовы к приему? Да, хирурги кто-то сидят. Ну тогда давайте действовать. Давайте. Человек тогда уже минут 20 сидит в машине. Надо было, может, обговорить сначала, передать. Вот. Ну и так и она, она уже не первый, первый раз сегодня приезжает. Плешка уже не работает, все. А мне забрать из улицы. А они все ушли до часа было. Ну, а. вот, просто вот проблема упираются, <связывается> что сейчас попало с ремонтом фандуса, потому что если бы <связывается> фандус был в рабочем <связывается> состоянии, выкатил а, перегрузили, а, и сейчас это получается. Я пацалки совсем не знаю, не знаю, в чем там делать. А была кто на высоко? Да, нет, была крова. И уже полгода мы не можем решить кругой. Вопрос по поводу гемоглобина. Вот врача на меня обращалась, это... а, скажите, пожалуйста. Отойдите сюда, пожалуйста. Если вы так долго решали этот вопрос. Подойдите сюда, пожалуйста. Ну вы на проходе стоите. Подойдите, Я пожалуйста. Ну вам нормально, ну, люди прощайте. ходят. Я хочу спросить у вас, вы заведующим отделением обращались? Обращаюсь. То есть и вы Мовчина знаете, что, обращалась, что, что, сказал, что я обращалась? что-то сказал. Он вот. что да. вопрос, отправили другого врача. Она пришла, угу. другое говорили, и опять тишина дальше. А я не к Мовчину обращалась. Вообще они не знают своих докторов и заведующих. Что, а? нельзя? Что, забрали? А, а что, что, все, значит, думаете, сейчас я знаю. Ну я просто знаете, Ивановна, я представляю, мы ее подгрузим, вот если, допустим, в кресло, мы ее не сможем поднять по на выход, сами приехали. То есть ждем Виталию Натуловича, да? Спасибо. А как у вас инвалиды-то добираются до врачей? Как инвалиды до врачей добираются? Каждый раз это. Сами? Я с этой ситуацией столкнулась первый раз. Если на участке, а вы давно на моем, работаете? Я-то давно работаю. Я, допустим, эти как-то а проблемы. Сколько? Извините, сколько лет? Вообще будет средство? Нет, сколько? вот здесь, именно вот в этом здании. В этом здании с 2004 года. За 16 лет к вам впервые приехал инвалид? Нет, ну пандус работал. А -а -а. Просто не было такого, что не работает пандус. Вкатывали вот за... коляску и закатывали. За 16 лет впервые ремонтируют пандус. Ну, вы знаете, вы вопросы задаете не как администратору, не хозяйственнику. Я просто число выбрать. Ну, я понимаю, я просто вас как человека спрашиваю. Фантус, на да, на, на вашей памяти вижу, что вот такой ремонт затея. Обычно он всегда в рабочем Но состоянии. почему меры не предусмотрели? По идее, должны выделить как минимум двух санитаров, которые будут доставлять. Ну, помогать колясочникам Сейчас добираться. Сейчас приедет заведующее отделение, Виталий угу. Викторович, вы ему все эти вопросы зададите. Угу. Хорошо, Если благодаря. по своему участку, то у меня инвалиды без предупреждения не приезжают. Они вызывают меня на дом, я их ну, домой, а если, все вещи. А все. если критический случай? Ну, критически, Допустим, как бывает, что что-то надо, родственники сопровождают. но я не сталкивалась с этим, что некуда. Угу. Хорошо, благодарствую. У вас, ну, наверное, тоже есть родственники, да? Я до мама. И вот мы вдвоем. Так я даже не знаю, я да не знаю вообще, да? какая экстренность там. Я совершенно не владею ситуацией. Если бы я эту пациенту знала, я бы что-то сказала. Экстренная ситуация, я считаю, ну, в кавычках экстренная, она возникла из-за того, что Татьяна постоянно приезжает и ей очень трудно добираться до врача. Никто не реагирует на ее проблему. проблемы. А то ее футболит туда-сюда, то к участковому, то к главврачу, то еще куда-то, то к хирургу. И она не может решить проблему. У инвалидов большая проблема со здоровьем. И никто ей не хочет заниматься. Нет. Если бы это был инвалид с моего участка, она, наверное, что-то смогла ответить. А сейчас действительно общими фразами отделываюсь. Ну мы же не будем, как Нет. говорится, переписывать инвалида с Нет. участка на участок, Нет. чтобы Нет. решить поэтому проблемы. Мы ждем заведующего отделения, который руководит этим отделением. Врач участковый работает в этом отделении. Поэтому я и говорю, угу. допустим, мы со своим заведующим решаем проблемы. Да. да. Да, хорошо. Угу. Да? Угу. Угу. Угу. Хорошо. Угу. Так. Вот у нас есть еще один заезд в поликлинику. Это в боксе, он с той стороны. Вот чтобы вот так долго не стоять, что нужно сделать сейчас? Единственное, что сейчас вам коляску выпадет попрошу медсестру, в бокс закатят с той стороны, я приглашу туда хирург. А, ну, то есть, в -то а момент... машина, машина туда подъедет? С той стороны? Алло, да, слушаю вас. Не, а вот, да. да, срочно приезжайте. Приезжайте. Я стою в институте. Мне заново вам пересказывают. Приезжайте, в машине сидит, Ну потому что к хирургу на прием надо, я тоже внизу стою. Это вы меня спрашиваете. Я не знаю, я его абсолютно никогда не видела. Где она? Так она где? Потом ну, кто подойдет, еще из Спасибо. Что значит давайте? Получается, сейчас на коля... вы поможете коляску довести до машины. Ну конечно, сейчас не А кто поможет инвалида из машины в коляску перегрузить и довести до бокса с той стороны? Только ты? А вы санитара какого-нибудь выделите? Я журналист. У Я вас бы помог. Есть уборщики помещения. Санитарий сейчас такой должности нет в поликлине. Ну тогда ждем а, заведующего и просим его лично, по-человечески, как должностное лицо. лично один раз ответила. Она же восходящая. Подождите. Вот я когда обратилась, чтобы вы держите коляску или помогите, вот, то есть ее пройти с ними, досмотр <coughs> по кабинетам. Но она же у вас ходячая. Вот а, а, она ходячая? а она ходячая? А она ходячая? Показать, какая она ходячая. Она просто вот за меня держится и идет в любой момент может упасть. То есть я должна ее поддерживать. нет, поймать, нет на коляске однозначно. И каждый раз рискуем. Вот, получается, ее падал, или... А она уже падала раньше? Травмы есть? Перелом ноги у нее был на ровном месте упал. Когда тоже мы вызвали скорую, приехала скорая одна вижу, девочка и водитель машину. Да. Ну, женщин-то, наверное, не надо, лучше мужчин. Ну, есть у меня такой... Двое мужчин. Желательно. Ну, будем Иначе будем заведочего просить. Выставляем. Пускай сам помогает. Да, сами доставляли до травматологии. И снимали гипс, мы сами доставляли, и до дома потом транспортировали. А где она ногу сломала? Да. Да. Дома? Просто дома, на ровном месте упала, и всей массы прямо на ногу. После этого она вообще боится ходить, тем более без поддержки. А да. она с поддержкой это... Машина закрыта, там жарко и душно. Да. Пойдем вместе. <кх> мы сейчас придем. Вообще закрыли сеткой. Да, Каждый врач приедет и примет нас, ладно? Это дядя Антон. Это она предлагает вот в этот вход, да, подойти? Наверное, да. Ну, в принципе, недалеко. Мы сейчас где-то вот здесь вот находимся. Ну, ну, да, надо отсюда. Здесь все перегорожено. Вот так вот пойдем и сюда нам предлагают заехать. 45 минут мы уже здесь А главрач на месте? Он не здесь. А где? 800. Ну, в одного стоит. Там заведующий поднимается. сейчас подниму. Благодарствую. М, лифт есть, это хорошо. Да. Инвалиды отказываются принимать. Почему? Не знаю. Выясняю. Да. Инвалид первой группы, перемещаться не может, коляску не да. дают. Санитаров не дают. Помощь. А нам какой? Восемь этажей, да? Ну хоть лифт нормальный есть. О, а ч ⁇ никого нет? Заходи. Закрыто? Никого нет. Учебная комната, учебная комната. Старшая медицинская сестра, склад. Пойдем к этой заведующей. Замгла врача. ПЛН. Здравствуйте. Занято? Проходи. 45 минут. Мы не можем попасть ни к хирургу, ни мовчина дождаться заведующего. Что нам делать куда обращаться? Почему а почему-то не кому? Подскажите, к кому обратиться? Просто сегодня понедельник у нас все заведующие на аппаратном совещании на Сибирской. Можно было бы подойти к следующей поликлинике, но она тоже там же. Подойдите к старшей медсестре, может она вам поможет. А где у нее? 820. 820, ага. Благодарствую. 17, 18, 19, 20. Старшая медсестра. Как нет, есть? Вон, проходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы старшая медсестра? Нет, нет, нет, я не старшая медсестра. А как найти старшую медсестру? У меня 3 рабочих дней, не знаю, где ее есть. А кто я сейчас старший? Кто сейчас старший вообще? Ответственный. Вместо главврача. Как не знаете? Ну, заведующий. Дежурный, дежурный администратор. А где он? В каком кабинете? В Женевая, я же не знаю, кого использует. Ничего не знаю. Угу. Пойдем на первый этаж ждать внизу. А кого ждать? там? Как кого? А Обещали, что подъедут. До четырех на совещании проговорили уже. Время только три ага. двадцать. – Они вышли? – Кто? – Все врачи там. – Пойдем. А – вот они, вот они вам. – Мы наверх поднимались. А что, мужчине не нашлось? Есть парень, где-то здесь. Здравствуйте. Поможете доставить инвалидов? Конечно, мы же коляску привезли. Должны подпускники, да, ага. там закрыты, на закрытых. Потому что мы, мы уже на поздоровались. Потому что меня направили изначально к хирургу. Я пошла к хирургу, потому что вы мне что-то можете делать. Сами будете ее достать? Не-не-не, не в этом смысле. Вам хирурга надо, моего я не позвонила, не сказал не позвонил, и я сама доктору много раз звонила. сказали, давайте терапевта, а как терапевту? Дальше не понятно. Вот понедельник после вечером. Да, так с Ну а как по другому? По другому не получается. Как еще? Одна. Давайте я вам помогу. Подождите. Подножки смотреть, Подножки вот сюда смотри. Аккуратно. Уворачивайся. Тише, тише, тише. Подставки для ног нету? Да что, вот что нету. Потеряли? Что-то не Вы ее до конца-то посадите спиной. Хорошо, не Мой Наконец, наконец-то покаталась! Вот так бы сразу. снимать запрещено у нас, поэтому если хотите вы хотите поснимать, можете ли снаружи снимать. Внутри запрещено снимать. Внутри. А вы кто? Я Мовчан Виталий Антонович, заведующий терапией. А удостоверение есть какое-нибудь? Удостоверение есть. Покажите, Он пожалуйста. Не его. Нету, значит, да? Да, с собой нету. Ага. Так, а вы на основании какого закона запрещаете снимать? есть внутреннее распоряжение администрации а поликлиники, том, а, -а, -а. Что съемка запрещена. а я вас работаю? А я у вас работаю? она для всех касается для вас в том числе для вас в минюсте зарегистрирован я вам не разрешаю снимать меня пожалуйста уберите камеру я, я вам не разрешаю меня снимать вы... я не даю согласия на съемку меня я вас услышал уберите пожалуйста камеру спокойнее пожалуйста камеру уберите я вам не разрешаю снимать <ió recession pulse> меня спокойнее пожалуйста уберите камеру я не разрешаю снимать меня на камеру я журналист СМИ Камчатский регион уберите пожалуйста камеру я не даю вам согласия на мою съемку я вас услышал все уберите пожалуйста камеру не хочу я не разрешаю меня снимать. Я вас услышал. Уберите, пожалуйста, камеру. Я не хочу. Я, вы не имеете права меня снимать. Имею право. Я вы журналист. Класси, вы не имеете права. Я журналист. Вы не имеете права снимать. В общественных меня... местах я имею право снимать. Не имеете права меня ну, как снимать. Как это не Вы законы не знаете? Пожалуйста, я знаю законы. Вы не имеете права без моего согласия Ладно. меня снимать. Хорошо. Уберите камеры. Вас я вас услышу. Внутри снимать запрещено. Пожалуйста. Вы меня собираетесь не пускать? Я не разрешаю вам снимать на территории поликлиники. Это записано. Если вы будете это нарушать, вы буду вынужден вызвать полицию. Вызывайте. Хорошо. Вызывайте. Хорошо. Заложенный донос будет написан заявление. Да без проблем. Хорошо. Пожалуйста, уберите камеру. Вы, Я не разрешаю. Вы, мне... вы гарантируете, что инвалид будет обслужен? Конечно, гарантирую. Соответственно законодательство Полностью будет обслужен, никаких проблем не будет инвалидом. Никакие права его не будут нарушить. Договорились. Договорились. Я выхожу за территорию, включая камеру. Без проблем. Благодарствую. Все хорошо. Пожалуйста, дверьте камеру, не снимайте меня. Я за территорией нахожусь. Вы меня справа не снимаете. Я не берем согласие, но все ничего. Вы при исполнении должностных обязанностей? Да, я при исполнении должностных обязанностей. Вы должностное лицо, да? Да, я должностное лицо. То есть, а вы не считаете, что вы занимаетесь самоуправством? Вы не считаете, что это превышение должностных да, не полномочий? На свою а? на Нет, я вас услышал. Зачем вы повторяете одно и то же? Я, не даю согласия на свою я вас услышал. Мы же договорились. Уберите как уберите, вас пожалуйста. зовут, Николай Анатольевич? Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Уберите камеру. Как-то не обязан. Я не обязан на ваши вы как должностное лицо обязаны предоставлять информацию СМИ. Я не обязан давать вам допуск на свою видеосъемку. Я не, не даю вам допуск на свою видеосъемку. Вот а вы просто... каким нормативным правовым актом регламентируете? Я согласие? на видеосъемку. Да, я Но... вас услышал. Как вас зовут? Напомните, пожалуйста. Я не собираюсь вставляться вам на камеру и не даю свое, свое согласие на мою видеосъемку. Я вас услышал. Если, если все будет нормально, я возможно, спокойно, видео вообще нигде не будет размещено. Я, спокойно, абсолютно. я вижу. Вы что-то одно и то же повторяете постоянно. Это вы считаете я не даю спокойствие? На я вас услышу. Камеру меня принципиально в камере. Фокус. Я вам сказал, что я не зайду на территорию. Чего вы, че вы пасаетесь? Убрать видеокамеру и не снимать меня. Я вам не даю согласия на свою видеосъемку. Все ясно. Я не собираюсь вам давать никакого интервью на Все, все. Уберите, пожалуйста, камеру. Не хочу. Вы не имеете права меня снимать, без моего согласия. Имею, У, я же камеру. вам пояснил. Закон уберите, о СМИ. Пожалуйста, уберите, пожалуйста, камеру. Закон о средствах массовой согласию. информации. На свою я вас услышал. Я вам не даю этого согласия. Я вас услышал. Уберите камеру. Ой. Я не даю вам согласие на свою... Я съемках. вас услышал. Вы не слышите меня? Вы меня продолжаете снимать на Да я не вас снимаю. Вы меня снимаете? Камера Нет, я произвожу видеофиксацию происходящих событий. Пожалуйста, берите камеру. А? Так а вы не можете не уйти, зайти в отделение. Я же вам сказал, что я не зайду. Зачем вы стоите сами себя под видеокамеру подставляете? Вы что, боитесь, что я зайду, что ли? Вы... Возможно, будете заходить и снимать. Я же вам сказал, что не зайду. Мы с вами договорились. Я вам не верю. В смысле не верить? Можете... А у вас есть основания мне не доверять? Да, Какие? Просто не доверяю вам. Почему? Я вас Почему? несколько раз меня не снимать, вы меня снимаете. У вас нет оснований не доверять мне. Вы снимаете меня принципиально, а? нарушая мои права. Я, вам не ну, я ничего не нарушаю. Я же вам пояснил. Я журналист. Я, даю... я вам не даю согласие снимать меня. Я вам не дал это согласие. Я не собираюсь отвечать на вопросы, Harborino Я Вас услышу. Вы меня услышали, что я Журналист, и имею право я снимать? Я Журналист, но я не даю Уберите камеру с меня, пожалуйста!!! Камеру с меня, пожалуйста, уберите так, меня зайдите меня в уберите здание, и соберите. все. Чё вы тут стоите? Вы на рабочем месте вообще? Я не обязан отвечать на Ваше вопросы, Зачем вы, время тратите!? У вас, я не, я не обязан отвечать на У Вас!!! вот на это время вот это время что... Я не обязан отвечать на Ваши вопросы, да на что камеру. такое! Я не обязан отвечать на ваши вопросы на камеру, но я согласен но вам же Я вам не даю согласия на твою видеосъемку. Я уже слышал это. Уберите камеру. <связывая> Пройдите, можете там дальше снимать. Я, куда мне идти, я сам вот, определюсь. вы не имеете права меня снимать. Не надо снимать. меня отправлять туда, куда я не хочу вы идти. Вы не имеете права меня снимать а. без моего согласия. <связывая> я <связывая> вам не даю согласие на видеосъемку. Зачем вы в свое время тратите? на это? Я же, не даю вам же время, на ваше рабочее Я время на видеосъемку. Это что такое? Ваше рабочее Я время. Не дал вам согласие на видеосъемку. Уберите камеру. Хорошо, попробуй помолчать. Уберите камеру. Я вам не даю согласие на съемку. Уберите камеру. Здесь вы не имеете права снимать. Камеру уберите, пожалуйста. Я так понимаю, вы специально намеренно провоцируете? Нет, я стою, произвожу видеофиксацию согласно закону СМИ. Я вам не давал согласия на свою видеосъемку. По-человечески будем общаться, нет? Я с вами общаюсь абсолютно по-человечески. Да где это по-человечески? Вы одно и то же повторяете вообще. Я вообще не давал согласия на свою видеосъемку. <звы> вот так нормально? Вот так. Теперь можем поговорить? Что вы хотите услышать? В чем проблема? Объясните, пожалуйста. Я, я все, что хотел, услышал. Мы да с вами договорились, что человек будет обслужен в соответствии с законодательством. Будет оказана помощь медицинская. Правильно я вас понял? 100%. Ну, а почему раньше не оказывали? Почему женщина вынуждена обращаться к журналистам, она уже второй день сегодня приезжает? Ой, второй, второй раз за сегодняшний день приезжает. И что? Пришлось вызвать журналистов. Инвалид первой группы, он не может передвигаться. Как ей доставлять? Она замучилась? Коляска без подставок, подножки. Почему у вас инвентарь не в надлежащем состоянии? Вы же за бюджетные средства это все делаете. Мы вам платим налоги. Почему по-человечески нельзя было вообще поговорить с женщиной? Она уже замучилась. Почему сразу нельзя было выделить коляску двух человек в помощь и доставить это, инвалидов в хирург? Выслушать хотя бы по-человечески проблемы. Даже принимать не хотите. Имя, и отчество, напомните? Я небесный, потому что что такое? Я небесный на вашу видеокамеру. Я с согласие согласен на видеосъемку, на интервью вам не даю. А я вас не беру интервью. Вам не стыдно занимать такую должность? Я вам не даю согласия на интервью и на видеосъемку. Я вас услышал. Зачем вы повторяете это и то же? Вы не слышите? Как то не слышишь? Я вам несколько раз я повторил, вам что я согласен на свою я, я вас что, вы сейчас попадаете в кадр? Нет. Я вам не доверяю, вы снимаете принципе, и записываете аудио. Так. Ну и что, аудио тоже запрещено? Аудио тоже запрещено? Я вам не даю согласия. На я что? Со а я вас не беру интервью. Вы пытаетесь задавать вопросы, я вам не давал. Так. В смысле пытаюсь? Я не пытаюсь, я задаю вопрос. Это вы пытаетесь избежать ответы на вопрос и все вы равно власть... отвечаете? Я вам сказал, что я не собираюсь отвечать на ваши вопросы и не, не даю согласия. Да, чему. не собирайтесь, я это слышал. Но все равно отвечайте. Благодарствую за общение. Я а подожду. Камеру, я, подожду я, машины, я подожду машины и уберите жду камеру, результатов. Уберите камеру, пожалуйста. Если соглас... договоренность сохраняется, наша с вами, я жду машины. Пожалуйста, уберите камеру. Благодарствую. камеру все хорошего. решили, Все решили посмотрел а, дал опять назначение мази мази рассказал назначить вот, по ножке то что она была сломана у нее а, назначит ей рентген получается и узи сосудов угу. А пока вот гепариновую мазь прикладывать а, где повязки какие-то в общем масть тоже или ну, помидоль если ее при расческе а ну уже что-то да то есть, ну, УЗИ, узи вот расширился ну, да это уже угу. то что был перелом и я уже заодно как бы спросила что делать если она же отекает все равно перелом хоть там несколько лет назад было боится ходить и болит ну вот продвижки есть по этим мы пообещали по гемоглобин а, Виталия... пониженный он пообещал, что он сам лично поговорит на дневной стационар, но это, опять же, ее надо будет сюда возить. Uh -huh. В больницу ее с сопровождением положить не могут, а без сопровождения они просто не справятся. Поговорит, опять же, на дневной стационар Подожди, шумно, потом запишем. Uh -huh. Виталий Анатольевич, тебя нормально вел? Он мне раз 40 или 50 повторил что вы только не выкладывайте никуда это видео, вам проблемы не нужны Татьяна, ты как решаешь, будем видео делать или дадим шанс? Что нам шанс вами? Я не могу это вы это у нас руководство Да руководство 50 раз повторило, что запрещается это выкладывать Конечно значит, конечно, не имеет права запрещать. Спасибо, <проб> <проб> Благодарствуем. До свидания недели, говорю, сколько можно вас ждать. И она тоже типа, что, а что вы ждете, это же не ко мне, это же к врачу, вот все вопросы к врачу, не нравится врач, врача меняйте, идите к мы в чину. вот мы в идем, он опять же у нас из кабинета с конфликтами. Че, Короче, что по итогам? Ты довольна ну, поездкой? Нет. Нет? Полностью я не осталась довольна, потому что вот как было раньше, так и сейчас. То есть, да, хорошо то, что мы добились, попали к хирургу, я смогла с ним поговорить. А смотреть по факту он ее так и не смог, то есть она не далась, вот пришел бы он домой, была бы спокойная атмосфера, он мог бы ее посмотреть, тут она вообще не далась, то есть крик, вопль не далась. Вот на словах опять же я ему объяснила ситуацию, показала там снимки, которые я смогла сделать, вот он назначил опять что гипориновая мазь, опять там повязки, то есть это все мазь, левомиколь, который мы мажемся уже полгода и гепариновая, которая как бы рассасывает, но они не помогают полгода она постоянно сидит то есть нельзя устранить сейчас саму проблему почему она образовывается и как мне объясняли то есть хирург должен назначить либо физиолечение какое-то элементарное массаж хоть что-то я ему об этом задаю вопрос что почему вот например физио не назначаете там может быть какие-то есть компрессы которые можно подделать вот не дипариновую массе, а допустим какие-то растворы на что он говорит что вот давайте так попробуем я говорю мы полгода это пробуем полгода не помогает. Вот я вас сейчас взял, давайте я попробую, вот через неделю я а вам... А кто это был? Хирург? Хирург. что милочек, не знаешь? Не знаю. Ну вот, без понятия, то есть они не представляются, естественно, вот хирург, хирург, хирург и хирург. Ну, в общем, через неделю вот должна прийти опять терапевт к нам на дом, наша участковая сказала, я приду, просмотрю, есть ли результаты, то есть от этого вот лечения. И уже, соответственно, потом будем решать дальше, что делать с этими пролежнями. Я задаю вопрос, могу ли я обратиться, допустим, может вы можете дать мне направление в травматологию, потому что там все-таки как бы хирурги сталкивались, там же лежачих очень много, у кого там переломы позвоночников и прочее, то есть, может быть, они что-то подскажут. Мне сказали, вы не имеете на это права, то есть, лечение должны назначаться по месту жительства, то есть, здесь. Если там что-то экстренное случилось, тогда вот только обращается в травматологию. Потом я задала вопрос опять же вот по ноге. Причем участковый терапевта, она знает всю эту ситуацию. Она знает и по гемоглобину, что мы постоянно с ней воюем. И по ноге, что она постоянно жалуется, что она у нее текает вот после перелома. Мы посмотрим, мы все посмотрим. Мы придем, мы вам перезвоним. И по факту опять ждать. Что вот, ты думаешь, стоит. будем видео размещать? Я в дальнейшем будете оказывать все содействие, чтобы оказать помощь, как это должно по законодательству. он каждый раз говорит, что я вам окажу содействие, мы вас возьмем на заметку. То есть он уже неоднократно будем, это говорил? Он нарушал свое слово неоднократно уже. Mm -hmm. Понимаете, то есть вот действительно мы обращались к нему, я приходила, я просила, говорю, поменяйте мне терапевта дежурного нашего, вот участкового. Но ну, не устраивает меня она как врач, но ну, не помогает она мне. Вот он один раз отправил. Девушка пришла, действительно, как бы, грамотно поговорила, выписала лечение, там, ну, на тот период оно помогло. После этого опять у нас ведет Крылова. То есть, и он говорит, допустим, да, мы возьмем эту проблему на заметку, что мы вот решим этот вопрос. Первые два дня нам звонят, вроде там все назначают. Как увидели, что мы опять сами ползаем по этим кабинетам? Опять mm -hmm. полный игнор. Вот опять же так же я приезжаю, они знают меня, знают ее. Вот мы бы знали, что вы приедете, мы бы вас встретили. Я говорю, а ничего, что это нечестно. Мы неделю ждем вас дома. Вы знаете, что мы ждем, и вы не приходите. А сейчас получается, мы виноваты в том, что мы приехали сюда. Я считаю, что это не должно быть так. Не должно быть. Получается, такого вместо улучшения в три раза, да, вместо одной мази назначили три. Да. Это замечательно. Ни анализов, опять же, никаких, ничего. Вот, который анализ взяли во вторник у нее, он опять показывает. Гемоглобин в три раза ниже нормы. И ничего с этим ну, не делаю. Ну делают. где? Вот опять же, что, какие рекомендации? Предложили вот по, на дневной стационар поездить. Опять же, поездить это как? То есть я ее из дома вытаскиваю, сажаю в машину, везу сюда, здесь опять вот так вот тащу на себе туда. То есть домой они вообще ни в какую не нет, хотят приходить. А дома не положено? А домашний стационар? Нет? Видимо, нет такого условия. А, то есть, подожди, домой они к вам сколько раз приезжали? Ну вот за все время, вот за последний год, что мы вот приехали с мужем, сколько раз я вызывала, вот столько приезжали четыре раза. И какие-то действия, какие они действия производили? Писали с Просто осматривали Осмотр, и мазь и каждый раз подожди, четыре раза выписали мазь? Да, и два раза вы выписали по моей просьбе ей сдать кровь. Когда я уже сама, ну что мы тотему пьем вот железом, а пьем два месяца, пропили нам, сколько еще пить-то вы хоть кровь-то у нее возьмите, они приезжают, берут кровь, я прихожу опять за результатами, сама приезжаю к ним, я спрашиваю результаты, опять ниже, пейте дальше, полгода так. Год у нее уже гемоглобин как бы низкий, но вот полгода я пытаюсь уже сдвинуться с мертвой точки, но результата нет. Мы пропили вот эту тотему постоянно, пропиваем еще какие-то другие железо, там ферм чего-то, я название сейчас не вспомню, все по назначению у врача. Потом комбилипен, она рекомендовала витамины группы Б тоже мы пропоили. А, покажи а книжку, другой... это, книжку инвалида первой степени. Как Справка она, снаружи только. Справка инвалидности. Угу. Справка есть, да? да? А снаружи как выглядит, скажи? Нет, это корочка. А, это, это просто обложка. Она mm -hmm. вот сама по себе справка, вот она идет. Это может, mm -hmm. чтобы ее справку не понять. Первая степень, да? Первая группа. Один написано, что первая группа. Можно? А, вот группа первая написана. Администрация города, распоряжение, об установлении. А, об установлении Это да, вот говорит, первая группа бессрочно. Значит, видео выкладывай? Да. Я считаю, что нужно, потому что так не должно быть. Оно, из года в год вот это отношение оно не меняется. И это и бесит, потому что уже… Ну, ты мне скажи, вот мы сейчас приехали, я смотрю, они надели маски, перчатки некоторые, бейджики, я смотрю, сразу у них появились, то есть они начали руки тебе гладить, да, Это как-то забегали, коляску выкатили, двух сотрудников нашли. Так всегда происходит? Конечно, да. А как происходит обычно? Происходит, что мы туда приехали. А я забежала к ним, попросила, вот у них помогите. Мне нужно инвалида доставить. Вот коляска. Берите доставляете. Вот я беру коляску, подкатываю, кто кого-нибудь прошу, чтобы эту коляску подержали, ее придерживают. Я в это время Алёну достаю эту коляску сожраю. Ты что сама делаешь? закатываю ее туда по пандусам по этим. Вы с этой же коляской мы ходим по самой поликлинике, кушетки там какие-то, если вот нужно на осмотр поднять или что это все сама, все сама. Вот сегодня я специально не стала вообще к ней приближаться, то чтобы вот они сами закатывали и все. До этого не было такого. Не было. Вот коляска, пожалуйста. И то. Коляска-то она в основном стоит. По большей степени мы ее заставляли. То есть вот на себе. Вот стараюсь, чтобы она побольше прошла. Чтобы немножко ноги размяла. Думаю, пока я здесь. Хотя бы к врачу, думаю, прогуляемся. И вот иногда мы пешком с ней идем. Вот на своих ногах потихонечку до этого кабинета. В кабинет люди нас без вопросов пропускают. То есть все видят, что инвалид, проходите, все. Заходишь в кабинет и начинается, идите вот в тот кабинет, идите в этот. Я говорю, у меня инвалид на руках, вы же можете врача сюда пригласить, вы можете еще что-то. Уступов нет. Вам надо сюда, зачем вы, вы вообще приехали, а почему вы надо мне вызвали, а почему вы это, я объясняю, что вот каждому нужно разжевать и объяснить, что вот я приезжала, я вызывала и прочее. И вот каждый раз так бегаешь, пока не добьешься. <s> <Distugg Gobierno> а, кабинеты все на первом этаже находятся? <прот> А на каких еще ну вот восьмой этаж это там у них руководители в основном и на раз приходится только заведующему то еще куда-то вот на восьмой бегать а, терапевты ты шоу, сама бегаешь этаже, или вместе с еленой ЭКГ на четвертом конечно сама вот когда ей назначают например, то есть по -то всем эти... восьми этажам, по всем этажам вы с коляской мы... на на, на этих а иногда на лифтах коляски да. в смысле без коляски Вот я говорю, иногда я ее заставляю ходить то есть вот сама без коляски с ней прихожу но упасть чтобы может... не ждать держу держу на себе паска чтобы немножко расхаживать. Это по территории поликлиники. По территории поликлиники. никто не помогает. Мы с ходим, ни разу к нам не подошли, не придержали, не предложили эту коляску. Ясно. Ой, Ее никак не доставить каталки не поднять элементарно. Я говорю, помогите, я вам что грузчик, что ли? Водитель скорой нам тогда так ответил. Дима у меня был на сессии, брата тоже в городе двоюродного не было, попросить некого, время под вечер, уже под ночь, я по всем соседям тараню в двери, что пожалуйста, помогите, вот там сестра ногу сломала. Кое-как вот силами соседей мы ее подняли, погрузили в скорую, привозим в травматологию. Там, получается, ее выгрузили, естественно, сразу на каталку, на снимки, там прочее. То есть объяснили, что перелом операбельный, но операцию делать нельзя. Вот попробуем вот так, то есть зафиксируем и как бы поймаем вот эту кость и попробуем, чтобы она срослась. Все, поймали, наложили гипс, опять повторно на снимок. Снимки сделали, все вроде хорошо, все, можете ехать домой. Как ехать? У нас ни каталки с собой, ни машины на тот момент не было. Как ехать, куда ехать? Мы не знаем. Это не наша проблема. Обращайтесь в социальное такси. Мы, получается, вот тогда вызвала я такси, попросила мужиков, опять же там помогли нам с горем пополам мы на такси, вот ее с этой ногой погрузили, привезли домой, дома кое-как, опять же силами соседей выгрузили уже ночью. Положили, я на следующий день пошла в социалку узнавать за социальное такси, что такое социальное такси, как оно вообще предоставляется. Там мне объясняют, вам сначала надо получить программу ИПР-ку, индивидуальную программу реабилитации. Я давать за эту программу, кучу, опять же, там, обследование, там, всего-всего, в общем, поназначали, все это, проходили, побегали, получили ипр чтобы вызвать социальное такси. Вот сейчас ей положено, у нее есть ипр где прописано, да, то есть, что. Она ей положено социальное такси, заявку мы должны делать заранее, за неделю. За неделю? За неделю. Вот если мне нужна машина, например, вот мне назначили сюда в поликлинику, там, да, врач, то я за неделю должна сделать заявку на социальное такси. Тогда мне его предоставят. Если экстренное что-то вот случается опять же, ну, скорая, есть скорая, а то, что скорая не может доставить, ну, как бы тоже не их проблемы. И вот так везде куда они коснись. Получается, ты у вас на издивении инвалид, да, и вы еще и береги не помогаете приюта для животных. Сколько у вас там? 85 кошек? Ну, около того. Я сейчас уже точное количество не знаю, потому что вот двух заберут, пятерых подкинут. Сейчас сама пытаюсь завести их карточки, то есть вот. В группе в своей пытаюсь вот, фотографию каждого и фотографии уже подписывает там мальчик девочка что и как чтобы самой вести учет этих животных mm -hmm. а вообще вот собаку например вчера тоже подобрали опять же перкованная выпущенная отловом жила вот, на улице с видео с административной комиссии видел да вот я про него же и говорю что Увидела его, как вы там снимаете вот эти вот пандусы, показываете вот эти подъемы mm -hmm. для инвалидов. Думаю, ну вот. Вы первый раз увидели, ужаснулись. А я каждый день это вижу. Каждый день. Да. На протяжении уже 35 лет. А тебе не смешно, когда ты читаешь новости о том, что Сургут признан самым лучшим городом для проживания? Смешно очень смешно. И грустно наверное, да? Ну, может подлезть. Если вот это вот все, как мы рука здесь, абсолютно подъем, то там вот есть, вот, занижение. Ну, всегда стоят машины. То есть здесь не, не вариант подняться. То есть занижение, занижение, вот здесь вот есть, но там все равно порожек остается. Порожек остается и машины всегда стоят здесь. А там, а там дальше нету, да, никакого порожика. Вот там вот есть пандусы, видите вот на том. Пандусе? Везде, везде порожики. Угу. Вот, здесь по, Здесь побольше порожек. Здесь тоже порожек. Здесь и, и здесь еще один порожек. Пандусы? пандуса нету а, а, этаж у вас какой полив а всегда работает Дальше еще. Здесь, вот вот все. здесь порожек здесь еще один порог высота ну где-то сантиметров 5-6 и здесь вы, да, выкатываете, получается? Да. Вот здесь нам объясняют, что что-то там по ширине, то есть нету возможности, если не Ну можно же вот здесь да. вот, вот здесь уже сбоку да. можно сделать. Не, можно? Наведи, ну можно, но некому. Нам объясняют, что не положено как-то там, что-то там не получается. У них э, Даже я найду вот специально, люди поднимали этот вопрос, жильцы, у нас же здесь не, не только Алена болит живет, а в втором под нами прям тоже девочка и Валит живет. Мы вот на третьем этаже поднимали этот вопрос. Я даже скину специально с ЖЭУ, вот эту распечатку, то есть их ответ. Управляющая компания кто? Управляющая компания ДСК ЖЭ вот, не знаю, там проходцы, проекраски, здесь вот. Директор а, Русин Алексей Александрович, да? Не знаю, что... Сюда пройдите вместе с вашим телефоном. Вы, вы ко мне рукоприкладство нет. применяете? Если я применю к вам рукоприкладство, то будет вам очень плохо со здоровьем. Это угроза? Это не угроза. Это что это? Вы спросили, я ответил. Я пришел подать заявление. Присядьте. Присядьте, сейчас вам дадут заявление. Вам надо, вы присядьте. Камеру, пожалуйста, уберите. Я вас предупреждаю последний раз. Основания. Основания такие, что я запрещаю вот его полуэкономерность, он как раз, вот она получается здесь. Должны ее поднимать. То есть даже недавно, ей рукой придержаться нельзя. Она все время пытается взяться вот здесь. Взяться даже не за что да? здесь. Даже нету. нету, ничего нету. Все, что коляска наша лифт входит прям в притык. вот если ее закатываешь не дай бог она высунуть руки колесами на нее прижимает то есть вот сам лифт вот этот проем он не предназначен для коляски то есть вот узенький, вот ровно ровно вот под коляска то есть она вот сантиметр сантиметр сюда входит в этот лифт а когда лифт не работает и такое здесь бывает очень часто нам приходится поднимать песочком ее. Опять же, можно, пожалуйста, пролетать? Так, в 2001 году лифт запущен. Сейчас у нас 20-19 лет, то есть через шесть лет должны поменять лифт. А шесть лет еще научатся вылетать. И вот он периодически ломается, вот наши пролеты. То есть вот это вот все... Но... Здесь тоже нету перил нет, никаких. Вообще Ни справа, ни слева. Даже если учитывать, что если э, и на третий этаж вы тогда поднимаетесь, mm -hmm. даже если учесть, что лифт работает, да, то тут все равно получается вот это расстояние надо проехать на коляске, спуститься вот в этой лестнице без перил, и преодолеть несколько порогов. Здесь ската нету, есть порожек вот такой где-то три пальца даже четыре здесь еще один порог высота его больше четырех пальцев пять даже пальцев и здесь порожек здесь семь с половиной пальцев где-то 15 сантиметров никакого ската нету как он называется правильно пандус пандус mm -hmm. ну, перил тоже нет это был адрес 30 лет победы 39 4, -й 4, -й 4 -й -й подъезд действительно не ничего делать последнего не хотел последнего приехал специально там ждал он, он, он, он, он как, я таких <святый>, вообще никогда не видел со мной. Вот помнишь? как он разговаривает? Помнишь? Она же у вас ходячая. Вот я тогда и психанула на него. Я ее просто вот посадила перед его кабинетом. И говорю, вот она, вот вам все направления, которые ваши врачи назначили. Вот вы ее сейчас берете за руку и идете с ней по всем вот этим кабинетам и покажете мне, какая она у нас ходячая. Так он ее с места сдвинуть не смог. Но даже тогда он не вызвал санитаров. Даже тогда они не предложили коляску. Мне придется счетчик делать на то, сколько раз он что говорил. Он, он реально раз 40 или 50 сказал. <laughs> я Но говорю, я вас, чай, я вас я вас услышал. Для них же это, ну как? А он же еще не знает, откуда вы, правильно, как журналист? Ну, том, что, как сейчас он, он не узнает, сейчас... я же представился, Антон Николаевич Булгаков, ну, откуда? Он же не знает у него, поэтому и паника, что... И ну не сейчас... волнуйся, сейчас город Сургут маленький, сейчас узнают. Вы, говорит, родственника попросите, чтобы никуда не публиковывал, говорит, это видео. А я же пешила, какого родственника, вы о чем? Все мы родные. Мы же все решим, мы же все давайте идти друг другу на уступки. Я говорю, а почему вы раньше-то не на уступки не шли? Почему вы доводите? Это не его на уступки, права? это не уступки. Так, а вот для них это уступки. Что знаешь, уступки? Они обязаны это делать, им за это деньги платят. Они не хотят трудиться. В процессе обучения, в процессе практики и вот этой недолгой работы я для себя усвоила что? В каждой поликлинике должен быть, обязан по закону быть специалист по социальной работе, который должен вести вот эти карточки именно инвалидов всех участков, и отправлять туда терапевта хотя бы раз в два месяца просто проверить состояние здесь правильно? такого нету что? нету вот за всю жизнь сколько она тут живет с 2001 года чтобы сам терапевт позвонил или пришел нету такого социалки они должны патронаж вести вот хоть бы раз за год они пришли проверили состояние жилья как они вообще живут вдвоем <смех> наконец наконец-то покаталась.